Мое почтение, в натуре, Сегодня хочу показать тебе одну фишку от Бумыча, которая точно будет полезна для тебя. Наш стройный капитан понимает, что нужно спасать бомбу и изо всех сил направляется за ней. Атмосфера начинает накаляться. Подбирает бомбу. На широком стрельфе чекает улицу, где замечает одного оппонента. Моментально отбрасывает файр, чтобы отрезать путь соперников, и начинает убегать. Слышит, что соперники потушили молотов, и враги, скорее всего, будут его догонять. Капитан оценивает свои скоростные качества, понимая, что от погони ему так просто не уйти. Решает сыграть нестандартно, отбрасывает дым, не убегая в него, а меняя свою позицию. Благодаря чему ему удается подловить своих соперников из зданий сразу после приземления. Прекрасное решение Бумыча, и идеально в сложнейшей ситуации. Мое почтение в натуре. На трейне соперники часто сейвят в доме. На этот случай есть отличный молотов, который поджарит их пердаки. Мое почтение в натуре. Хорошо, я покажу два прострела сразу, которыми когда-то убивали меня. И поверь, я был очень удивлен. Ставь лайк и подписывайся. Первый прострел будет стопроцентным сюрпризом для ваших врагов. Очень легко запомнить, и его стоит использовать, если вы решили с АВП играть в шорты или апарты. Второй прострел также используется сразу по респу и поможет поймать соперников, которые на первых таймингах двигаются в сторону Аплентана оверпатта. Мое почтение в натуре. А ты знал, что общего у М4А4 и М4А1С наносит одинаковый урон за выстрел? Одинаковая бронебойность. Дают одинаковый штраф к скорости. Скорость перезарядки. Но лично я выбираю М4А4 за счет более высокой скорострельности. Мое почтение в натуре. А ты знал, что свет ламп поможет тебе победить соперника в CSGO? Ставь лайк, сейчас расскажу. Если ты займешь правильную позицию за смоком, противник, закрывшись собой у свет лампы, сразу выдаст свое местоположение. Новая пасхалка в CSGO. Раньше я думал, это свинья или собака. Оказалось, это волк. И в подтверждении к этому тут есть надпись Imbocca Lupo, что в переводе с итальянского означает «побывать в пасти у волка и выбраться целым». Такими словами итальянцы желают удачи. Аналогом в русском языке служит выражение «ни пуха, ни пера». Мое почтение в натуре. Знал ли ты, что если подниматься по лестнице с использованием двух клавиш одновременно, ты сделаешь это значительно быстрее? Мое почтение в натуре. Скорее всего, ты не слышал о One Way Fire. Эту фишку я увидел у Монеси. При правильном применении ты не получаешь никакого урона, а огонь прячет тебя от соперников. Мое почтение в натуре, а ты знал, что при перезарядке на полу остается магазин, который исчезает через 15 секунд? Это может послужить дополнительной информацией для тебя, когда ты заходишь к врагам в спину. Мое почтение в натуре, сейчас я покажу тебе очень эффективный смок, который я часто использую на стримах, играя с подписчиками. Он даст тебе огромное преимущество и позволит сделать пару легких фрагов. Фишка в том, что ты видишь ноги соперника, а они тебя не видят вообще. А также это один из немногих смоков, под который могут играть одновременно два игрока защиты. Мое почтение в натуре. А ты знал, зачем нужны эти электрические щиты на карте кэш? Ставь лайк, сейчас расскажу. Это просто идеальное место для раскидки гранат, раскидку которых не слышно. Вот такой фейк-раскид можно использовать на этой карте, имея при себе ложную гранату и смог. После чего проходим на скрип и ловим соперника, чекающего middle. Мое почтение в натуре, сейчас покажу тебе пасхалку на карте Inferno. ставь лайк и погнали. Ты наверное видел компьютер за дверью в апартах, но вряд ли встречал, что на компьютере запущена кс первой версии. Игра появляется рандомно и чаще всего в последнем раунде. Мое почтение в натуре, сейчас я покажу тебе смог, который сам убивает в CSGO. Люблю я его так называть. Вся фишка заключается в том, что тебя совсем не видно, а ты видишь соперника очень хорошо. Очень простой one-way смог, который поможет тебе сделать легкий фраг против соперников, агрессивно играющих на мидле. Мое почтение в натуре. На новой карте есть интересный плакат, на котором изображен голубь, который спрашивает тебя: ты про? А шифры на листочке с языка программирования.